деревню ну, это понятно Знаем, а да он. у нас такие в деревне Какой смотрит вон он делюк смотри какой гордый частицы фига они как дерево задрали три. их три фига смотри какие дерево задрали типа копки по Перья? Они едят его перья? Они завидуют шевелюре Да убегай, что ты встала здесь? Еще ходит такая, паникует Башка лысая наполовину а все, а петуху, Так она сама, видишь, Бодается ее все и клюют. О, вертолет. Это вьетнамские флешбеки да, Ну, там курица побежала. Да, такая. Эти вот вообще сверху едут и не согласятся. Что происходит? Можно он будет крепко, нет? да? Какой красивый, смотрите, смотрите, вот. Игра, так наверху сидит. А, челоса. Да. И барабин, а -а -а. и такие. А -а -а. Ну, нормально, нормально. Позан. Да, да. А пузырь, вставить. Позан, есть, как пузырь. Позан, его. Это какой есть фазан? Вот это? Вот это фазан, который большой? Вот этот? Это фазан. Красивый. Это может санта? А <связь> там фазан. и фазан. Сидит, крутится. Это мы а когда я приехали. приехали. а я а, вот а что там на этом? Синяя какая-то ленточка или что? Да. На ножке? Вот а, ну это, это типа, Какая-то пометка. У отца попугай живет. Жаку. Вот, мне это показалось. А может, не он... больше, вот Это же не будет пугать, -то. -то тоже будут смотри положет так и здорово здорово у него клюва нету мы же вот такие клева обломали клев он все равно милый но он это видимо, пока тут вот так вот Чё? нет это он те Что-то прилетело сверху. Ай, какой милый. Да, его нету, не Но он милый. А он еще сверху сидит, но я не вижу, по-моему. Да, он просто смотрит, что происходит. Вот с точками. Да. Необычно. Нет, А, потому что видишь, Он больше уже с О, переливается, отолдеть. Красивый цвет. Красный. Что, оршь? Что, Ой, блин. А, сирена! <свят> Когда а выходишь с магазина? А <свят> <Уру. свят> Где-то находит, видно. Блестящий? Я разу не красивый, 34 красочки. Блин, такой насыщенно красный, как мои волосы. Да, не у Зачем мне бессответный? Я уже попадаю. Это телефон уже был. Старый причем. О, прижался. Да, похоже на уточек, маленькие курочки, цыплята. Ну похоже, да. Ой, как Да. Нет, они Ой, а не видишь, О чем ты переживаешь? говорит, <смех> опять спрыгнет. А опять задница и сам. Какая кыса, какая кыса. Погладь, которая. Действия полосатый, как бурундук. Бурундук. Да там нету ничего интересного. Иди сюда. Ой, давай, давай, давай. Ну, кс -кс -кс. Давай ну Сюда. усился. Ну что ты усился? Иди сюда. Смотрит стену. Она Ой, наблюдает мой. за людьми, а мы наблюдаем за ней. Сейчас, сейчас прыгнет. оба. Нифига как прыгнет. Нормально. Нифига себе. Опасно. Монеты. Опасно не было. Фармас. Поел что ли? А может, такой. Он черная крестой идет. А пантера? Передний пантера. Где кошка? Там дальневосточный конд был. так они похожи кажется. Там а, какая-то да. пустая клетка. Ну пантера, да? Это пантера? Сюда. Не похоже. Ну хотя да, может быть. И сюда. А вон там написано. Кому котик. кот Нет, это другой. Жесткий язык. Я скукожился. Камышовый. Мордочка вытянута какая-то ибарная. Ну да, конечно. Домой забрать. Только Что? другого цвета. Такой грустный. А где Леша? Лучше сделаю салпач. Леша смотри. Леша? Вот так, ага, все, отлично Вот тигра прям вообще, вот щетка Бека Бека, Бека собака да? Отдыхай, все Наел, зай спит Ну, он ну, целый бассейн свой здесь да? Попить, Попить может Топ-топ-топ-топ-топ-топ топ. На декоробраза похож Только без иголок угу. А, это они так копают. Тоже вокруг ходят. Циклично. Запрограммированы. Маршрут построен. Смотри, какие смешные. Маршрут перестроен. Что так это клетки далеко? А что не едут? с ушком? А что с ушком? Коротенькое Ага, М -м. Они, по-моему, просто по-разному стоят. Нет, нет. Коротенькое ушко. Да. С -с -с. Именно коротенькая. Какое-то коротенькое ушко. Как морозова? Ай. Что же I... А вот и нормальные ушки вот свои... Очень Да, он, видишь, он работает так. Он там, сзади тоже кто такой. -то Ты что такой? <скроток> <сроток> как будто не <я, сроток> в жизни <Я> <сроток> Алло, алло, Лин. Я... <свист> <свист> это, да, это мы с тобой. <свист> это я когда сказал, что у меня билет до Японии. <свист> <свист> И ты. какой забавный. Вау. Бегу. Свет. <свят> Блин, им весело у них своя атмосфера. <свят> да. Извините, явно не знаю, чем его заняться. Им явно весело. И правильно, кто дает <свят> Он ток. Чёрт, нет, можно все да. можно можно да. можно можно да Ой, А, так У них тепло я не там Это не это Мартышка? Мартышка Диана. Можно твоего сына? Можно? Можно? Нет, не надо. Да подожди. Можно дэй, твоего дэй сына? Дэй Можно? Лучше ну, да не Харь. надо, Можно? лучше? Баба сама открыть. Можно трогать. Баба, смотри, она сама поднимается на весь. Все, все, все, больше не дам. Баба, чай написает? Булка. Все, больше не надо. Ну. Да не, обычные попрошайки. И сейчас все будут просить. Но. Блин, фруктов не взяли вообще. Ну что поделать? Ну пойдемте оттуда. Баба, смотри, это. Смотри, там мелкая хавает он там. За хвост зацепилась Средно за хвост цепляется другой Ну на кота чем-то Ну Хвостом похоже. хвост у кота Круглый такой Мартышка Браза не, откуда они? Африка, не с Африкой Она, Она сидит такое прям вообще маленькую. Это О, что? Они за хвост дерутся Они дерутся за хвост За хвост хватило, ну да Они просто дерутся вообще Барцухи Тут Сидит такое, наверное Куда я попала? Смотри, как она да. Да, мы не знаем, какая Беременность 180-213 дней. Рождается один ребенок. Прикинь, да, до, до 213. Кушать травку Ой, перелетай, Да лучше. Она крабичку ест. Вон там грушка рядом. Музыка Гигантский муравьев написано. А, вон гигантский муравьев, ничего себе. Смотри, можно я скажу? Говори, сын, ты можешь вот спокойно... Это из мультика смешанное. Все, я поняла, ты уже сказал, говорил. Да, Ой, а что, мой, жаль, мой, что мой, я не могу заснять. Бери мой телефон и снимай, Объясни. я тебе, Какой маленький. Такие смотри, прям. смотри, какие это, когти, когти, когти. Смотрите, какие завернутые. А видите? Когти вообще прям. У -у -у. Как будто бы животные. А могу там побежи видно, да? они да, отходит. Да. Он он он да,